представляем новый продукт от компании Ultimaker. Данный принтер э, сможет дать свободу в креативности, в дизайне. Вы можете воплотить любую свою идею, не ограничиваясь теперь, как построить поддержку, что сделать. Принтер воплощает ваши идеи в жизнь. Это новинка от компании Ultimaker, двухэкструдерный Ultimaker 3 название. По дизайну самого корпуса, принтера, вы скажете, да, он не отличается от Ultimaker 2. Однозначно это так, но компания Ultimaker не меняет дизайн победителя. Сейчас вы можете использовать э, принтер через э, ПО Кура, но в дальнейшем, в дальнейшем в, э, появится возможность управлять принтером со смартфона. Раньше 3D-принтеры просто печатали, надо было стоять смотреть, то сейчас мы видим, здесь уже есть камера. Есть, может, здесь можно удаленно отслеживать, допустим, из дома процесс создания э, той самой детали. Что нужно для того, чтобы они научились любить профессию инженер, чтобы они научились делать что-то своими руками.